То есть вы меня не примите Нет. сегодня? Выходи. Он просто встал и ушел из кабинета. Он даже вот не это... представился, с чего ты взяла, что это был прокурор города. Это значит, что мы с тобой были неизвестно где, неизвестно у кого. Он отказался себя идентифицировать, признавать себя прокурором. Балин или кто? Неизвестно кто. Похож очень на Балину. Он не признает себя прокурором. Он не хочет нести ответственность, как, как должностное лицо, за все действия и бездействия. Он бежал просто с моего личного приема. Он даже удостоверение не показал. Он даже имя и фамилию ничего не назвал. Просто ушел. Пришел и ушел. Пришел и да. ушел. Как пришел, так и ушел. А не подскажете, Балин выйдет, нет? Первое, представьтесь, а потом все вообще нет. Уже вот Я... есть у вас? Не с собой.